Добрый день. 21 июня. С ним цветет, но пчели не хватает, наверное, все-таки. Дожди были, он все весь газон, блужи. Работки, короче, прибавилось. Спрашивали про семью, которые матки облетываются в одном улье. Давайте немножко расскажу, Ну, во-первых это семья старуха в апидомике, она сейчас на 12 рамках. Вот, забираю я от нее расплод потихонечку. Вот, уже дал, потому что матку я здесь видел в прошлом видео, пометил белой меточкой. Вот, я уже дал сюда рамку расплода печатного на выходе. Ну, Сейчас покажу. А, там не нашел я матку, но пчела летит летит хорошо я дал туда маточник посмотрю ну на всякий случай как от примут не примут вот ну и здесь пчела летит полетела потихонечку и тут строит вощину во втором корпусе строит вощину, значит соответственно матка есть вот. а пока расплодом я ее не во-первых Сейчас вам покажу. Это второе видео уже. Первое видео начал снимать, увидел матку, хотел показать ее вам, полез к штативу, она убежала и не смог найти. Ну дай бог сейчас второе видео, может быть, сниму, покажу, как две матки существуют в одном улье. А, и дай бог помечу, может быть, если найду ее опять. Вот. Мои дальнейшие действия. Ну, сходи... ну, то есть, многие люди говорили, что пчелы-то нет. Да она мне не нужна в безяточный период. Мне расплод нужен. Чем за раями бегать. я собираюсь ну на взяток сделать уже до взятка еще недели две может три осталось я собираюсь выбрать лучшую из маток вот, здесь вот, соответственно объединить запах один и тот же приблизительно вот, лед в один и тот же вот, ну заберу маточку там с рамочкой засеял может быть буду ее уже разгонять вот, одну из маток Вторую матку запру вместе с расплодом в первом корпусе. Отдам летную пчелу отсюда, унесу. Тоже интересно, облетелась, не облетелась, не могу найти матку. А, но пчела летит хорошо. Ладно, чтобы не занимать вашего времени, постараюсь показать все побыстрее. Смысл, в принципе, думаю, что наверное поняли, какой. И заодно посмотрю. Ну, засев смотреть Я приготовил, конечно, луку. Но матку видел и видел даже как она сеет. Сейчас попробую найти еще раз, показать вам. тем самым я ушел от роения конечно в первую очередь вот, и подготовил семьи ну еще пока не подготовил за а то, а то везде валяются, а то нет. Так, ну, надеюсь, вам видно. Отсюда может быть даже. Матки, думаю, облетелись, начали сеять, потому что пчела идет с пульсой. Так, давайте я сразу, наверное. Перейду в первый корпус, где я рамочку расхода подставлял и покажу, Ой, что здесь. Кстати, еще я перегородил. Как вы помните, я кармашек закрывал окошечком. Окошечко у меня было с разделительной решеткой. Вот. Сейчас я положил э, полиэтилен полностью. Вот. Ну, пчелы здесь немного мне не нужно сейчас ну как нужна пчела но тут есть рамочка расплода я им еще подкину потом рамочка тяжелая тоже с метком вот такую рамочку расплода я им дал вот пока как говорится начервление матки сейчас матку я здесь метил и запускал через литок вот я ее пометил увидел сейчас я. а вот она красавица вот она как раз вижу на крайней рамке она бегает сейчас вам покажу беленькая я для себе а вот она красавица блондинка помеченная так я думаю вам видно вот ну что пчелы здесь не так много ну хорошо летят сегодня В принципе я думаю за две недельки она мне насеет Дай бог так здесь у нас перга я все-таки на пергу поставлю крайнюю, чтобы матки не мешать сеять место тут есть перга рамка с маткой тут у нас рамка с расплодом но я поставлю сюда все-таки какую-то сушину чтобы матка сеяла блин перга Вощину ставить пока не буду мне нужно чтобы матка сеяла так ну пусть вот такая рамочка она пусть темная. Потом я перетусую. Семья слабенькая, чтобы вощину строить. и сейчас нужно засеять. А вот в принципе рамка чистенькая. более-менее Я ее поставлю между расплодом и маткой. Вот. Они ее вычистят сейчас. И матка засея. Вот здесь у нас матка облетелась. Так, ну, наверное, вот так вот пока темные рамки пока поставлю сюда. Потом по мере формирования буду расширять. Уже. Опять ввожу полиэтилен. Ложу полностью полиэтилен. И перехожу во второй корпус. Так. В втором корпусе, так как увидел матку, дал сиропчика на расплод. Расплод пока не добавлял. Сейчас. Расплоды добавлю попозже. Работаю, покажу вам и расходу добавлю попозже. Так, вот тут крайняя рамка. Вот тут мне бы пометить бы ее, конечно. Я ее увидел. Блондиночка, кстати, тоже. Форм, посмотрю. У меня вот есть здесь лупа. Сейчас я лупу найду я посмотрю за сев, чтобы мне было сразу понятно, что к чему. да я уронил. Лупу. Ладно, не буду искать, но лучше найду матку. Попытаюсь во всяком случае найти матку. Ну вот вощинку строит, а вот и маточка. Вот она замечательная, родненькая. Подожди, не убегай на ту сторону. Сейчас я тебя заберу. Ты убежала? Неужели я опять тебя потеряю? А? Нет, вот она. Руками я ее брать не буду, я ее возьму. Клеточку для мечения маток, и сразу помечу, вот она у меня не заходит. Матка шустрая. Все она у меня здесь. Сейчас покажу вам помечу ее. Маточка шустрая, очень. Ладно, ну давай пчелка вылезай. Ладно, она вместе с пчелкой. Я ее помечу прямо здесь. Хорошо прижал. Ой, корректора нету. не думал он здесь ну вот показываю вам маточку вот она здесь бедрит и сейчас я ее прямо здесь помечу вот, прижал немножко и на головке поставил поймать а вот. -пля. вот поймал и на головке поставил небольшую точечку вот. дал обсохнуть ей корректор в принципе быстро сохнет вот. и отпускаю все она шевелится все замечательно маточка ну не знаю, сейчас рассеется, сейчас я думаю, что рассеется. Вот она без видимых дефектов, крылышки на месте, лапки хорошие, цвет мне нравится, ну, посмотрим как сеет и что будет лучше. Вот. И выпускаю маточку вот сюда на сот прямо, Все, все, она пошла на сот, она помеченная. Я считаю что все отлично так теперь пчелы здесь конечно не так много но корм есть воспитывать есть кому